Я стою над пропастью подо мной, Дикий океан страстей надо мной. не сильное, мои земли, покой и готов. Я все за тобой, я, мое сердце, Я все за тобой, Счастье Субтитры на. Я Жизнь. 一天。 с весенних год. Жутка! Совсем пересохло. Дайте мне, пожалуйста, воды, если можно. Да, там нужно прямо и теплые. Тепленький, да. Бывает от волнения. Очень давно не пела на людей. Мне бы спить с тобой воды из одной из чаши. Мне бы найти твои следы в моем сердце, да? Молчание, молчание Не прокричится во ночи. Нет. Я проснусь отовсюду, в любое суда Прилечу через время Живы и правы.